Здравия всем здравиям. Ну вот. Почти три. Ну, на солнце, конечно. Градусник. Но, тем не менее. В любом случае, вот. Все тает. Прекрасно. Солнышко, чистые небеса. Сегодня 17 января. 2023. одета без 15. Два часа, часа дня. Ух ты. Вот это я удачно вышел, <смех> вот так отсалитуют, ну это эти самолеты, я так понимаю, что тренируются они здесь, что-то сбивают мишени какие-то, может даже слоем самолет сейчас какой нибудь ага, ну но... они куда он там летит, Вон в ту сторону. против солнца а, не видно полоски да видно видно видно но не слышно видно да не видно совсем туда он полетел вот но ну, не суть вам нашу полете возвращается я всем желаю таких же потеплений чтобы все тайло он все с крыши ставила дорожки даже очистились вот еще хотел сейчас вот пощупаю как, как этот, этот снег где он такой что вот вроде как чистенький ну вот допустим вот здесь да миша вот говорит маслянистый был такой был такой снег пластиковый я его тогда называл он вообще какой-то невесомый выпалки дал я его вот но он не тает тает на а, не показываю тает на руках вот, на пальцах все все тает раскатывается Скользкая, потому что мокрая вот ну меня сейчас я так когда он только свежий выпал я тоже его размял на запах почувствовал металлический такой запах был вот сейчас вроде как нет нет его Вот, такие вот тут птичкам подкармливали он натоптались тут лапки на на топочат динозавры маленькие. В общем, хорошо, все хорошо. Да, не сильно, конечно, чисто бывало и поярче, но да, главное солнечное тает все. все прекрасно, всего доброго.